Уся увидел утят, уткой. А смотри, она идет сюда. Она что, не боится? Нет. Она думает, покормить кормить будет, что ли? Смотри, малые тоже И уже малые. приучены. Они, наверное, думают кушать, все, а у нас здесь да нет. А, стой хвост, все, поперла. Нельзя, Буся. Туда. Держи крепко. Так, ну, не ничего не да, надо было, да, не травку будут кушать. Хлебушка была. Предупредила, что сказала. Да. Зверь. Опасность, видите? Хвостиком Машек так нормально, не опутит. Смотри-ка, испугался что ли, Пуся? Хищник, сейчас, что бы он делал бы? Прыгнул бы, но в воду он боится. Бы... Но она бы убежала, и он бы от ну, них тоже убежал пошли. бы. Ой, такие хорошенькие. И там только много, смотри, вон у каждой мамки, посмотри, вон там.